Друзья, всем привет! Ну вот и состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. И несмотря на то, что там была Дженни from the Black, то есть Дженнифер Лопес и Леди Гага, почему-то это не увеличило популярность этого события среди пользователей YouTube. Ну, то есть как бы инаугурацию Джо Байдена посмотрела 310 тысяч человек, а речь прощальную Трампа перед... Отлетом во Флориду посмотрела 3 миллиона. Но Джо Байден, он же очень популярный, он самый популярный президент, которого когда-либо избирали, потому что за него голосовало 81 миллион человек. 81 миллион человек, столько человек никогда не голосовало ни за одного президента в Америке. Но вот почему-то вот это долгожданное и радостное событие, Стало таким непопулярным. Я вообще считаю, что если уж пошла такая пьянка, то тогда надо было заказать Вибуми просмотры. Ну, чтобы это хоть как-то коррелировалось с тем количеством голосовавших за Байдена. А, нет, Вибум это какая-то контора, непонятно. Лучше вообще помочь Сереже Брину и заказать... Наверное, в эссенсе рекламу. Да, будет подороже, но на благое и правильное идеологическое дело денег жалеть не нужно. Просто когда ты такой популярный президент, вы знаете, я так понимаю, что 25 тысяч военных и вот эти все бронированные прозрачные стекла нужны были для того, чтобы счастливые избиратели от радости не растерзали, вновь избранного президента. Просто люди радуются, просто везде, везде вся Америка переполнена счастьем и справедливостью, которая наконец-то восторжествовала. Но не успел Джо Байден стать президентом, как первым делом он издал 17 новых указов. Ну, или точнее говоря, отменил 17 указов Трампа. Первое, что он делал, это ввел обязательное ношение массы в течение 100 дней. Я вообще считаю, что вот эти вот сознательные люди, которых я иногда вижу, и мне иногда хочется спросить, вы откуда? Ну, когда вот на пляже, американские пляжи, особенно у нас вот тут на побережье Нью-Джерси, они громадные, там можно рассеться друг от друга, я не знаю, на 20 метров. Но, тем не менее, я видела несколько семей с детьми, которые сидели на пляже в маске. И купались в маске. Это просто очень ответственный. Потому что нам говорят всегда, что а, свобода равно ответственность. Но ну, вот они такие ответственные, они очень ответственно к этому подошли. Я вижу людей, которые в стейт-парках. У нас есть громадный стейт-парк, в котором мы гуляем с детьми зимой. Там не очень много человек. Ну и то среди них попадаются люди, которые ходят в масках. Но они как бы гулять пошли, но в масках пошли гулять. На улицу. На улицу. Но это, я так понимаю, вот как раз те, кто за Байдена и голосовал. Но только удивительно почему-то за Трампа голосовало вроде меньше, да, а людей без масок на улице все-таки больше. То есть как бы здравого смысла осталось больше или не знаю. Дальше. Ну, естественно, он отменил выход из Парижского соглашения по климату. Он прекратил финансирование стены на границе с Мексикой. Он отменил выход США и Всемирной организации здравоохранения. Ну, правильно. Кто же их еще будет финансировать? Но я вообще считаю, что вот эти вот 81 миллион человек, которые голосовали за Байдена, они финансировать и должны из своих налогов. Но откуда берутся деньги в бюджете, откуда берутся деньги на финансирование различного рода международных организаций? Из денег налогоплательщиков Америки. Ну если там средняя полоса Америки не очень сильно приветствует Байдена, то уж вот наши, вот тут вот на нашем побережье, а особенно на том, как это, на западном побережье, посмотрим на одну Калифорнию, они и так сейчас платят практически 60% от дохода, а то будут платить еще больше, но что им, им не привыкать. При том, что они все время жалуются, при том, что идет громадный отток населения и компаний из, из этого штата, тем не менее, почему-то никого это не останавливает, им хотят сейчас поднять налог штата до 16,5%, он у них сейчас 13,5%. Вот, к примеру, в штате Техас, который, ну, тоже сейчас очень быстро развивается, налога штата нет. И бюджет у них в профиците. А у Калифорнии, в которой находится почти весь хай-тек, у них почему-то, ну, вот почему-то бюджет в дефиците, непонятно, им надо больше федеральных денег. Надо помогать. Так вот, я считаю, что вот пускай вот эти осознанные товарищи И начинают это финансирование Ну и естественно Джо Байден Сделал такой отдельный сюрприз Для Аляски Как это наверное в письме можно обозначить Для Аляски с любовью Он запретил добычу Нефти в этом штате Ну вот как бы такие решения Человек принял и так получается Я так думаю что сейчас у нас Бензин поползет вверх да? При Обаме он был 4 доллара По моему при Трампе Какая у нас там сейчас последняя цена, 2,53 или 2,59 за галлон? Ну, соответственно, возвращаемся к четырем, нам не привыкать. Ну и говоря о некоторых назначениях Джо Байдена, я не могу не испытывать гордость. Я живу в штате Пенсильвания, и Джо Байден забрал, будем говорить русским языком, в Министерство здравоохранения Рэйчел Ливайн. Рэйчел Ливайн это трансгендер, который в штате Пенсильвания был... Была, была, была главной по борьбе с коронавирусом. Так вот, я не собираюсь обсуждать трансгендерность этого человека. Я честно от себя считаю людей, которые не кричат об этом на каждом углу, не просят никаких преференций за счет того, что они поменяли пол, или за счет того, что они там какие-то там меньшинства абсолютно нормальными людьми. Это... Безусловно, личное дело каждого человека и, безусловно, наверное, этим людям, которые чувствуют там себя мальчиками, живя в телах девочек или наоборот, ну приходится в этой жизни не сладко. Рэйчел Ливан в этом всем замешана не была. Но замешана она была в другом. Есть четыре штата Америки, которые обвиняются в очень сильной смертности людей. Это... Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Калифорния за счет того, что за счет того, что людей больных ковидом отправляли в дома престарелых и соответственно заражение шло там, а это очень большая группа риска возрастная группа риска, поэтому и была такая высокая смертность. Так вот, так вот Рэйчел Иван конкретно принимала эти решения отправлять пожилых людей в эти дома престарелых. Но в Америке сейчас очень популярна пословица «Do as, "Do as I say, not as I do", что означает делай как я говорю, а не так, как делаю я. При этом при всем Самарыч Ливайн свою 95-летнюю маму из дома престарелых забрала. Ну вот как-то так. И многие скажут, всегда можно ошибиться, вирус был не изучен, заразность была не изучена и так далее. Но почему-то в связи с этим мне приходит на ум такая старая-старая пословица, когда ошибка хуже предательства. Теперь мы переходим ко второму назначению. Это тоже. Это прекрасная кандидатура. Женщину то зовут Кристен Кларе. Кристен Кларе теперь будет заведовать отделом по гражданским правам в США. Причем Кристен Клара очень многие обвиняют именно в расизме. Как так скажете вы? Гражданские права и расизм, как такое может быть? А вот может, ребята. Вы что, не знали, что не бывает расизма со стороны черных по отношению к белым? Вы не знали этого? Так я вот вам хочу сказать. Нам американская демократическая партия уже все объяснила, что расистами могут быть только белые, только белые. А черные, что бы они ни сказали, что бы они ни сделали, это... ну не могут быть расистами, просто априори, не могут быть не могут быть от слова совсем, я бы даже сказала. Даже если они совершают какие-то преступления, это все последствия того, что их очень долго угнетали. Угнетали, угнетали, угнетали и да угнетали сволочи такие. Так вот Кристен Клары известна очень своими многочисленными высказываниями по отношению черной расы, которая превосходит белую расу по умственным способностям. И черные младенцы, и дети начинают быстрее ползать и ходить, потому что они черные, не белые. А все это происходит, потому что в их коже содержится громадное количество меланина. По мнению Кристен Кларе, меланин как раз и влияет на умственные способности человека. Что там образование, учиться, вот это глупости какие-то. Меланин есть все умный, меланин есть все, начинаешь быстро ходить, ползать, сидеть и вообще превосходишь все остальные расы в разы. Но вот теперь представьте, что бы было, если бы кто-то из белых что-то такое подобное бы сказал. Я даже не представляю. Я даже не представляю, что было бы с этим человеком. Он его бы назвали уже не то, что White Supremacist, его бы назвали страшным, нехорошим, плохим словом таким жуткий расист. И не то, что он бы не получил какую-то государственную должность, его бы вышибли вообще со всех возможных работ и с любого руководящего поста. Этого человека бы просто уже не существовало, потому что белые не имеют права на такие высказывания. А черные могут, все нормально. Все нормально, нам демократическая партия объяснила, мы теперь знаем политику партии. Но это то, что я вам сегодня хотела рассказать, ребята, пишите, что вы об этом думаете, и как в дальнейшем будет развиваться Америка, и какие новые указы примет наш вновь избранный президент Джо Байден, и какие назначения он сделает, очень интересно. Пока-пока, не забывайте подписываться на канал и оставлять свое мнение в комментариях.